Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим, это канал Max Effect. Добро пожаловать в Crusader Kings 2. Эйген Таргариен и его сестры наводят порядок в семи королевствах. Итак, я думаю, еще одну или две серии мы с вами побудем в Эстеросе, а потом дальше отправимся завоевывать Эссос. Потому что, ну как и понимаете, здесь еще очень много осталось проблем. Да, здесь еще много осталось проблем, которые нужно решать. Кстати говоря, насчет э, семейного древа можно быстренько посмотреть, чтобы потом э, не возвращаться. А вот, смотрите, у Эйгона уже двое сыновей Эйнис и Мейгер, как вот по канону. Только дело в том, что Эйнис родила э, Весеня, да, Весеня, а на самом деле Эйнис родила Рейнис. Но это ладно, это не важно. Ну, в общем, у нас здесь немножко альтернативная история. И, кстати, я вам хочу еще кое-что показать. Вот из-за того, что здесь близкородственные отношения, э в простонародье называющиеся инцест, у нас вот такое вот э семейное древо немножко кривое. Вот, как видите, здесь Эйнис два раза повторяется. Вот если мы откроем вот здесь. Вот, или вот, например, смотрите, вот это Валейна, на наша, наша мать. Она является Виларионом, но, а, но при этом она еще дочка нашей... А, до, дочка сестры нашего отца. И получается, нам она двоюродная сестра. То есть она нам двоюродная сестра и мать одновременно. В общем, со всеми этими близкородственными отношениями очень сложно разобраться в семейном древе, но я думаю, мы с вами разберемся. Я... Постараюсь как можно меньше делать такие, такие браки. Ну, потому что из-за того, что просто, просто портится семейное древо. Так, кстати, Мейгер у нас эм, получил один балл интриги. Можно на это обратить внимание и сделать вот кое-что. Развивать его в городе, разумеется. Итак, так, закроем. А, справедливое наказание. Мы можем наказать нескольких вассалов. но вот я не, его не хочу наказывать. Он нормально к нам относится. В принципе, можно его так. Вот верховный лорд Харн черный, вот от него можно было бы избавиться. Ш... Но шансы на успех всего 15%. Сейчас, если мы попробуем арестовать его, то он поднимет восстание. Ну-ка. Да, скорее всего, так и произойдет. Да, он поднял восстание. А -а и... <с novice> и королевство снова раскололось. Ладно, давайте сейчас быстренько подаем это восстание. Где у нас находится на Железных Островах, да? Всего-то лишь нам нужно, что приплыть сюда на кораблях и осадить город Крапива. Почему он находится в Крапиве? Почему не в Пайке? Ладно, опустим это. Так, сейчас я подниму войска. Блин, смотрите, какая маленькая армия у нас осталась здесь. Ну, ничего. Так, сейчас я подниму вассалов. Ага, так, и где-нибудь в одном месте пускай они сойдутся, ну, в Королевской гавани, например, а потом э, мы их погрузим на корабли и поплывем на Железные острова Так, э, угу, угу. тут куча сразу сообщений нам о том, что они э, согласны нас поддерживать, превосходно, превосходно Uh, так, мой мастер над оружием сообщает, что во время тренировок мой командир в джарми показал себя отлично. Так, и хорошо. Uh, кстати, мы сейчас какой-нибудь заговор полетим? Нет. Нет. Это очень хорошо. Значит, можно uh, сплести еще один заговор с целью похищения. Если он попадет к нам в тюрьму, то тогда мы быстренько выиграем войну. Но я думаю, в наших условиях это не получится. Хотя, смотрите-ка. Всего лишь нужно подкупить нескольких человек, послать им подарки. Вот тебе пошлем подарок, тебе. Так, угу. А тебе пошлем подарок. Всем, короче, кому можно, мы пошлем подарки. И пускай они присоединяются к нашему заговору. Мало того, что Верховный Лорд Квентен Калахерес решил поддержать меня в войне против персонажа, Верховный Лорд Харренхор, он пообещал, пообещал вечную верность Дому Таргариен от имени Дома Квахерес. замечательно, я благодарен за вашу преданность. Но знаете, это не всегда так. Так, мы можем погасить заем, который у нас остался от Ориса, давайте погасим. Потому что, ну, не хочу, чтобы это меня отвлекало и беспокоило. Смотрите-ка, здесь уже идут во вовсю... Вовсю уже идут э, м, битвы. Наши союзники э, высадились сюда без нас и нормально так дают леща э, Харну Черному. Кажется, Леана шпион, понял, понял, тогда -да. ладно, хорошо, пускай заговор раскроется, мне не страшно. Да, да, да. Э, лорд Джатес э, Малери тоже знает об этом. Ну, ты наш верный вассал, ты не должен, как бы, наш, нас спалить. Правильно, правильно, правильно? Или ты будешь нас шантажировать? Блин, вот теперь из-за того, что мы подняли... Э, из-за того, что кое-кто поднял восстание, нам сейчас нужно обновить наш совет. А, кстати говоря, они сами сюда как-то назначились? Или просто нет? Так, ладно, тайным советником пускай будет Осмунд. Он нормально к нам относится. А Синишаль, это у нас кто? Кто такой Синишаль? А, Синишаль это Десницы Короля. Им был Лорен Ланнистер, а сейчас некому быть. Давайте вот... Джарами mm, Джарами пускай будет <свист> Хотя мы скорее Кажется мы его уже куда-то назначали Когда-то Так, семь тысяч Семь с половиной тысяч во воинов собралось Я думаю этого достаточно И поплыли Поплыли в королевскую гавань Забрать вот эти войска О, О! Вот это да Верховный лорд Орис и Аргела Дюранден сообщили, что у них родился сын. Его назвали Хейган. <гас> То есть Аргела была беременна? Аргела была беременна и ничего не сказала? А мы уже отдали другому человеку? То есть сейчас вот эти вот... Сейчас вот эти вот дети, Ульмер Братон и Хейган Братон, будут, будут претендовать на штормовые земли? То есть, рот баратонов не пресёкся, он продолжился. О, ребят, о, ребят, ой, что будет? Ладно, ладно, не беспокоимся. Пока что это всего лишь дети. И пока они будут представлять нам реальную угрозу, пройдет очень много времени. Так, сейчас мы объединяем все эти армии. Надеюсь, вы сейчас все войдёте туда. Блин, они все туда не войдут. Может быть, кто-нибудь из вас поделится флотом. Нету таких. Никто не хочет делиться со мной флотом. Ладно, тогда нужно немножко подсократить нашу армию. А, отделить отсюда вот эту армию. Так, отделись отсюда. Теперь ты погружаешься? Нет, все равно. Ладно, еще кого-нибудь отделим. Вот еще 400 человек отминусуем отсюда. Теперь ты поместишься? Да, теперь она поместится. Так, поставим полководцев. Это... Эйген это Весенняя, и это Рейнис. Ого, сразу, сразу три дракона будут участвовать в, в битве. Так, все, поплыли на Железные острова. А, поплыли на Железные острова. Здесь уже вовсю идет битва, потому что наши верные союзники нам помогают. Так, отлично. Просто знаете, э, почему я так медлю с дальнейшими завоеваниями, потому что я хочу, чтобы, чтобы те, кто сейчас являются нашими вассалами, то есть великие лорды, должны относиться к нам нормально. То есть не минус 100, а хотя бы там плюс 1, то тогда будет это хорошо, потому что тогда они будут к нам лояльными, и тогда будет, ну, как бы все нормально они не отделятся от нас, когда мы пойдем завоевывать следующие страны, а наоборот будут нам помогать. Так, Квентон Квахерис э, пишет нам письмо. Так, он хочет... Он хочет э, взять в жены Аргелу Деранду. Да, пожалуйста. Это будет даже нормально, вот, в принципе, неплохо. Я не против. Только, блин, э, дети Аргелы все равно потом будут претендовать на титулы и доставить тебе пробл... массу проблем. Но это уже твои проблемы, не мои. Высаживаемся в крапиве. А где сам э, лорд Харн? Он командует войсками в западе Железных островов. Здесь у нас пока что нет никакой цены. Так, где сейчас находится э, этот Харн? Командует войсками э, залив Торрентайн. Как он быстро переместился ты сюда. Ну, в принципе, мы же знаем, что э, это только армии ходят очень медленно. Между, между провинциями. А сами-то правители вообще могут телепортироваться. Так, все, мы взяли. Взяли эту землю. Здесь все... Больше нет никакой ценности. Нужно осаждать следующие поселения, да? Так, давай, двигаемся дальше. Так, двигаемся дальше. Вот сюда. Следующую провинцию. Так, милорд, вражеская армия собирается окружить ваш замок. Что делать? Uh, этот замок неприступен, здесь будет безопаснее. Так, что, что там, что там? А uh, Дэнни снова беременна, превосходна. Ты, кстати, излечилась от своей неизлечимой болезни? Да, вроде как, нормально с ней все. Так, мне интересно, что там uh, на нашем драконьем камне сейчас происходит. Кто там нас осадил? Кто, где? а, -а, -а, -а, -а! вот зачем. Надо было все-таки оставить здесь армию. Ну, блин. Сейчас мы быстренько их перебросим. Давай, возвращайся на корабль. Так, все, вернулись. И, и, и, и поплыли скорее сюда. Тут он целых 12 тысяч привел. Я надеюсь, что за то время, пока мы плывем, здесь ничего не произойдет. Папа, папа, кричит Эйнис. Дергай меня за руку в надежде, что я брошу важные дела, поиграя с ним. Этот ребенок сущее наказание. Ух ты, новая игрушка, покажи папе. Давайте сейчас поиграем с Эйнисом. А, Что-нибудь полезное ему. Сделаем. Так. ваше Светлость, есть мнение, что одному из ваших вассалов, кому именно, лорд Марик состоит в какой-то фракции, да? А, сейчас мы посмотрим, в какой ты фракции состоишь. Ни в какой он фракции не состоит. Что ты врешь? Здесь только одна фракция есть, верноподанной короны. Я не буду ничего предпринимать. А, я не буду ничего предпринимать. Да и к тому же этот лорд Марик относится к нам Нормально. Не с минусовыми отношениями, а с плюсовыми. Вспышка заболевания в лагере осаждающих за, за стенами укрепления Эйгонфорд побудила... Ой, я не успеваю, столько событий! Так, Блин, они осадили, они осадили здесь нашу крепость. А надеюсь, они никого из нашей семьи не взяли в плен. Вроде бы только было сообщение только о... О взятии Эйгонфорда. Сколько здесь? 4 человек осталось у них, но у них очень низкий боевой дух. Так, мастер над монетой у нас э, куда-то пропал. Давайте Бальмана назначим быстренько, чтобы это не терять времени. И перейдем сразу же к нашим насущным делам. Так, э, э, Вестеросский флот где находится? Скоро ты придешь? Очень скоро уже находится на Тарте, уже э, на крюке массе. Давайте, уже в глотку заплыли. О, мы, приплы... мы приплыли. Я даже не заметил, как мы приплыли. А, так, нужно срочно, срочно, срочно послать своего дракона на осаду. А, точнее, в атаку. Дракарис. Ну, блин, земля уничтожена. но ну, что ж поделать? Типа, ну, ладно. Это безумие. Кстати, посмотрите, у Балериона уже сколько престижа. 1264. Офигеть. М Верховный лорд Харен Хоар попытался убить вашего дракона, но ему это не удалось. Дракон не зверг на него свое пламя, и он получил серьезные ожоги. А почему не убил? А почему не убил? Так, он получил черту раненый. Где? Вот оно. Так, ну все. Где ты теперь, лорд Харен? Он опять своей крапиве правит. Ну что нам с ним делать, а? Спрятался в свой этот... В свой замок. И не выходит. Нет, чтобы принять честный бой и честный поединок. Так, ваша светлость. Мы схватили всех, кого мы смогли найти. Что с ними сделать? На свободу. Со всеми плюс 20. Вот это да. Так, здесь тоже. А, у нас почему-то Хейган умер. Он погиб в темнице Верховного Харана. Он держал... Блин... Ладно, мы сейчас кому-нибудь другому дадим этот э, драконий врата. У тебя был сын там? Нет, у тебя никого не было. Ну что, теперь снова нам придется плыть на Железные острова? Жаль, что я не могу управлять войсками своих вассалов. Это было бы намного удобнее. Хотя, нет, как раз таки удобно то, что они сами собой управляют и помогают мне в битве независимо от меня. Если, например, у них какие-то неудачи в битвах существуют, то это как бы не по моей вине происходит. Сейвилип объявил войну в паде на Нанское крестьянское восстание. Слушай, Лорен, ты почему не следишь за порядком в своих провинциях? Так, где он? Золотой зуб. Ну, теперь вот сам разбирайся с этой вот. Так. Ваша светлость. Мы получили сообщение из города Крапива о том, что ваша жена Дэнни слишком... Сильно пострадал в плену похитителей известного как Верховный Лорд Харренхор. По-видимому, Деннис регулярно попытается... подвергается пыткам в ее плену. Ты офигел, что ли, на нашей женой издеваться? Она беременна! Это надругательство над ее правами. Блин, нужно срочно ему отомстить. Я не потерплю такого отношения. У нас, скорее всего, много кто это... Вот наша мать сейчас у него в плену. Наши дети тоже у него в плену. Блин, а почему нам об этом не сказали? Нам сказали просто о том, что... Э, Кто-то там в плену, и все. А почему не сказали о том, что самые важные нам люди у, у него в плену? Хорошо, что наши жены рядом с нами сейчас находятся. Ладно, сейчас мы с этим разберемся. Блин, за свои преступления этот Харон Хор поплатит своей жизнью. Ну, он, наверное, мстил за то, что мы отобрали у него. <гас> блин, он ослепил Лисаю. Кто это такая, я, конечно, не помню, но, блин, это, походу, наша... Какая шокирующая жестокость, он ослепил ее. Высаживаемся срочно. Так, моя жена, королева Денис, захвачена, верховный лорд Харрен... Черный заставил его стать его наложницей. Он заплатит за это. Что-то я никогда не остановлюсь перед... Ни, ни перед чем не остановлюсь, чтобы наказать его. Э -э, правосудие. Да, да, мы станем непримиримыми соперниками. Наконец-то это все правильно. Так. А -а -а Сейчас мне нужно поменять, кстати, путь э -э, семьи на путь войны. Да, и что чтобы я мог... Э -э Дуэль делать со своими соперниками Но я сейчас не могу вызвать его на дуэль Потому что мы находимся В войне с ним Так, сейчас где этот у... Утырок находится Командует войсками в пайке Ого, пять человек всего лишь у него здесь а, Так, давай-ка мы тебя сейчас вот сюда Отправим, куда ты идешь? В Волмарк он идет Это куда? Это вот сюда Мы сейчас его встретим и отплать ему ему с пламенем и кровью. О, у нас э, родился сын. Кто его родил? Э, Дэнни, скорее всего, его родила, да. Дэнни стала морской женой. Э, морской женой лорда Харана. Мне, кстати, предлагали имя э, в комментариях назвать сына Визерис. Есть здесь такое имя вообще? Сейчас я поищу. Если не найду, то сам э, введу. Вейган, Веймонд, Вейкар, Балерион, Джекерис. Вот, Визерис. Так, и мне предлагали дать ему самое худшее образование, которое возможно. Я даже не знаю, какое из них э, подойдет ему. Вот, наверное, наследие. Может быть, все-таки смирение. Короче, сейчас посмотрим. Кстати говоря, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. У него уже сразу две черты. Он сын наложницы, и он болезненный. Но он не сын наложницы, потому что она не наложница нам. Он наш сын. Он у нас при дворе сейчас находится. Но его мать, она сейчас морс является морской женой, наложницей Харна Черного. Он за это ответит, он за это заплатит. А, придворный врач Калипер Волнуется моем новорожденном ребенке Спаси его, давай, спаси его, спаси Так, возьмем Пайк не звергнем на него Драконье пламя А, вот он теперь здесь, он теперь здесь Вот он, а, сейчас скорее Нужно его ловить Ну все, ты, ты за это ответишь Ты поплатишься за все свои преступления О, Квентон Квахирис умер От чего? От естественной смерти и теперь Верховный Лорд Аллен из Штормовых Земель стал э -э, правителем Штормовых Земель, да. А, превосходно, он при присоединяется. Так, э -э, мистер, э -э, мистер Калипер э -э, спас нашего сына Визериса, отлично. Так, все, э -э, кстати, вот это крестьянское восстание под предводительством Филиппа, оно было подавлено, отлично, победа. Ага, э -э, Верховный Септон здесь у нас налаживает ношение, Отлично. Так где ты теперь? Где ты теперь, сволочь? Опять в черной крови своей засел. Так, ладно. Нам здесь нужно осадить еще один город. Круче все железные острова, вам сожгем. Все будут в драконьем пламени, все будут гореть. О. История — это тема, которая всегда очаровывала вас. Вы провели последние несколько недель, изучая военные кампании Валерийского Фригольда. Много уроков можно извлечь из их завоевания Гискарской империи. Да, очень много уроков. И можно даже попробовать повторить это завоевание. Но не сейчас, и не здесь, и не скоро. А, мы, кстати, еще обсуждали с подписчиком с одним насчет того, что будет дальше. Вот, например, захватим мы Эсос. Вот эти все колонии колонизируем. Но у нас же здесь еще и дотракийцы есть. Огромное количество территорий, которые нельзя просто так взять и захватить. Можно, например... И было два варианта. Можно, например, дождаться, когда они объединятся в одно, в одно государство, в одно дотракийское море, а потом этому государству объявить войну и сделать его данником. Либо можно просто, например, по одной провинции у них откусывать а, и колонизировать. Но это очень долго, учитывая, сколько здесь провинций. Вот я даже не знаю. Ну, в принципе, у меня времени много, мне некуда торопиться. Если вам будет интересно это смотреть, то я это засниму. Если нет, то я просто сделаю это за кадром. И здесь у нас есть еще эти джогусныхайцы эти <смех> яйцеголовые, как их некоторые называют. Ну, есть да есть. Еще у нас тут есть тысяча островов. Кстати говоря, раньше вот эти вот тысячи островов, они были, а, ну, просто, просто пустыми землями. Тут никого не было. А сейчас тут появились какие-то руины. Их тоже можно колонизировать. Здесь у нас есть гайцы. Кто это у нас? Богин Старин старинные боги, которым поклоняются вот здесь, конечно, все очень хорошо взято из канона, но просто дело в том, что а, в самом каноне это недостаточно информации о многих местах, которые вот здесь даже на самом Дальнем Востоке находятся и поэтому разработчики либо просто брали все, что было, либо додумывали сами что имел в виду Джордж Мартин ладно, не отвлекаемся больше, не отвлекаемся больше у нас тут война с Железными Островами нам нужно ее поскорее закончить. И расправиться, наконец, с этим Хараном Черным. Чтобы ему пусто было. Так, послать дракону на осаду. Сжечь все дотла. Вам дол доложили ужасную новость. Верховный лорд Харенхор прод продал вашего сына в рабство? Да как ты посмел? Господин Дензо из маленького Тироша теперь владеет нашим сыном. Так, так, так, так. Так. Нам нужно срочно его купить. Так, как как нам его э, заговор с целью победы из тюрьмы? Нет. Он продал нашего сына в рабство. Как он посмел? Все, тебе не жить. Ты умрешь страшной мучительной смертью. Так вот, как бы к тебе подобраться? Ты же, блин... О, тебя же невозможно взять в плен, невозможно поймать. Ты позоришь всю мою семью. Позоришь вообще все, все, чего я добился, все мои завоевания. Просто насмехаешься надо мной, да? Еще трусливо, знаете, убегает. Трусливо убегает, потому что боится за жизнь свою, знает, что ему будет за его преступление. Но все равно продолжает их совершать. Тем временем у меня уже таймер звонит, но я хочу просто эту серию закончить на том, что мы его. что мы расправимся с этим э -э Хараном. Что, что произошло? Я что-то не понял. Я что-то не понял. Ты что, умер что ли? Он умер от заражения раны. И мы даже не смогли ему отомстить. Да как ты посмел? Как ты мог умереть? Блин, ладно. Теперь Отгар, его сын, стал правителем Железных Островов. Ну ничего, ничего Это не проблема Не, не отомстили отцу, не отомстили Хару, но Отомстим его сыну Да всю семейку надо было бы уничтожить Потому что, ну по канону ведь так и было А по канону король Эйген всех их сжег Так, ладно Здесь нам больше нечего ловить Сейчас он где находится? Сейчас ты где находишься вообще? О, в черный кровь крапива. Они, они отобрали у нас этот замок обратно. Не знаю как, не знаю каким образом. Нужно срочно отправить его сюда. Блин, надо было отправить всю семью укрытия, тогда бы они. Э, тогда бы они, возможно, не продали бы в рабство нашего сына. На, отправляем на осаду. Освободить всех заключенных. Всех заключенных ос освободить. И закуйте лидеров кандалы, остальных отпустить. Так. Что же мы с тобой сделаем, дружище? Пока ты у нас в плену. Что, что будет, если мы его казним? Мы увеличим страх, он умрет. И тогда... Тогда его наследник, лорд Харак, Железных Островов, будет, наш, нашим, будет против нас воевать. Он находится вот здесь, в замке Хуара. В разрушенном замке. Хм. Ладно, попробуем предложить мир. Мне как бы хотелось с тобой расправиться. Ладно. Так, предложим мир. Я надеюсь, сейчас будет ивент с королевским правосудием. А, нет, он до сих пор у нас в тюрьме. А Война выиграна. Войска мятежников разгромлены нашими храбрыми сторонниками. Верховный лорд Отгар Хор один из предателей, пристал перед вами, чтобы услышать ваш приговор. Можем позволить ему преклонить колено? Нет, отправиться. Нет, он будет лишен Железных Острова. Он будет лишен Железных Островов. Все. Теперь он больше не правитель Железных Островов. Так, теперь Железные Острова нужно отдать кому-нибудь нормальному. Короче, я, ладно, я передумал. Я не хочу никому из этих железнорожденных отдавать Железные Острова. Пускай кто-нибудь мой верный человек получит это, госу... получит это государство желательно валерийской религии, желательно нормальной, с нормальными качествами, с нормальными этими скиллами, чтобы он мог всех обратить в свою веру. Ладно. Правитель Железных Островов в первую очередь должен быть хорошим военным, хорошим воином, чтобы в случае чего усмирить все восстания, которые будут там против него. А восстаний будет очень много. Так что давайте мы отдадим эту честь Эйтану Вилариону. Он нас получит а, мы не можем ему что ли дать эту Железную острову Ладно, мы тогда сделаем его интересным персонажем Чтобы не забыть Можем ли мы у кого-нибудь из них отозвать титул? Вот, видимо, только у тебя можно отозвать титул Давай-ка отзовем Большой Вик Отдавай! Легенда угу, Он отдал Большой Вик, отлично Так, сейчас я распущу здесь всю армию И буду думать, что бы нам сделать с этими Железными островами нам нужно у кого-то из них отобрать хотя бы одно графство. Точнее, не графство, а лордство, владение. Так, я верну свой старый совет, пускай они все возвращаются. Так, Мерд Гарденер предлагает нам, чтобы Дейнис... Дейнис вышла замуж за лорда Гаррета. Нет, кстати говоря. Отклонить. И она... Она наша жена, вообще-то. Давайте снова с ней заключим брак А почему мы не можем? Нет, вступить в брак с ней Вот заключить брак И король Эйген. Да, типа ну Просто она наша бывшая жена И должна стать нашей настоящей женой Так, что мне делать с принцем Мейгером? Он сейчас, рапа, находится вот здесь Как нам его спасти-то? Это где? Это маленький Тираж. Так, видимо, следующий, на кого мы пойдем войной это Тираж. Потому что у них находится наш сын. Он продан в рабство. Но прежде нам нужно разобраться с Железными островами. Ладно, можем сделать вот так. А мы попробуем сделать заговор с целью разжигания мятежа. На лорда Торвальда Приличного гудбразера, чтобы отобрать у него вот эти земли. А, пускай он восстанет. Мы после этого быстренько у него отберем а, титулы. Ну так вот. В этой серии мы разобрались с Харном Черным и с его детьми. Но еще не разобрались с Железными Островами. В следующей серии, я думаю, мы разберемся с этим. А потом будем разбираться со следующими вассалами. И все-таки нападем на Тираж. Да, я думаю, что можно все равно делать эти дела параллельно. Разбираться с вассалами внутри страны и завоевывать дальше земли. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии обязательно, делитесь своими мыслями. Всем до следующей серии. Всем пока.